Здравствуйте, меня зовут Безобразовая Евгения, я детский стоматолог в клинике «Доктор Ульянов». Многие родители спрашивают, нужно ли лечить молочные зубы у ребенка. Мой ответ однозначно нужно, но лучше заниматься профилактикой. С того момента, когда прорезался первый молочный зуб, в обиходе семьи должны появиться силиконовые зубные щетки, которыми нужно будет счищать налет зубной эмали. На это время нужно запланировать первый визит к детскому стоматологу, который объяснит, покажет, как правильно ухаживать за зубами и ротовой полостью ребенка. Периодичность таких профосмотров составляет один раз в 3-4 месяца. С двух-трех лет, когда ребенок станет постарше, можно уже приучать его к самостоятельной чистке зубов, но взрослые должны перечищать за ним зубы, так как у него... Полноценно не сформированный шуматор, как кисти вплоть до 7-8-летнего возраста.